Кому не интересна лирика, а сразу важен переход к делу – смело переключайте на следующее видео в этом плейлисте. А кто со мной с начала и до конца – добро пожаловать. Эта серия видео – вовсе не пропаганда эксплуатации автомобиля на газобаллонном оборудовании вместо бензина. Видео и не для тех, кто уверен, что автомобильный газ – это плохо. Я не стремлюсь никого переубедить. Переубеждать – неблагодарное дело. Я уважаю ваше мнение, неважно, правильное оно или нет, оно ваше. А я высказываю мое, основанное именно на моем личном опыте за 12 лет эксплуатации автомобилей на газу. И видео именно для тех, кто и не против ездить на газу, у кого нет предубеждений, но кто не знает, что там и как, и хотел бы понять всю суть. Даже если газ будете ставить не сами, а отдадите автомобиль установщикам газа, все равно важно знать нюансы. Ведь иногда некоторые установщики газового оборудования, и я лично с этим сталкивался, приезжая к ним, халтурят. Хотя ведь знают, как правильно сделать. Но тем не менее, некоторые делают хреново, чтобы сэкономить свое время, а денег заработать – столько же. Вот и мне пришлось однажды стоять над душой и тыкать пальцем – сделайте мне не криво, а как надо, несмотря на большее время затраты. Все автомобили, которые у меня были, были либо сразу на газу, либо я лично туда устанавливал газовое оборудование. Пробеги на газу были разные. Например, на Subaru Outback с мотором 2,5 – около 40 тысяч. На Audi A8 3.7 V8 – 50 тысяч километров. А на Mitsubishi Montero Sport 3,5 V6, который у меня задержался дольше всего, за 6 лет больше 500 тысяч километров. Где я только не был. Были дороги и в мороз – минус 30, и в жару – плюс 38. Мне все зачем-то чушь собирали. Вот мотор убьешь, вот бензиновая система начнет глючить, как это у многих бывает, кто газ поставил. Я люблю подчинять все логическому объяснению, законам физики и здравому смыслу. Поэтому спрашивал, как я мотор убью, почему, по какой причине должны быть глюки в бензиновом впрыске, когда газ поставил. Откуда взаимосвязь? Если бы мне кто объяснил научно популярно, так у меня корона с головы бы не упала признать. Согласен, мужики, я был неправ. Но все либо молчали мне в ответ, либо собирали вообще конкретные глупости – типа, что, мол, газ – топливо сухое, а бензин – мокрое, а автомобиль на сухое топливо не рассчитан. Другие говорили, что чем на газу ездить, лучше таблетки всякие и жидкости в бензобак заливать, которые якобы расход топлива снижают, но при этом сами стоят денег и являются форменной отравой – типа тетраэтил свинца и ему подобных антидетонаторов топлива. Кстати, об этом мне тоже есть что рассказать, но не сейчас. Ну и пока они это все мне говорили, я все ездил и ездил. За 500 тысяч километров я сэкономил чисто на топливе просто нереальную цифру. Если учесть, средний расход бензина того моего внедорожника – это 14 литров на 100 километров. За 6 лет и за 500 тысяч километров я бы залил туда 70 тысяч литров бензина. Трендец – 70 тонн бензина. В голове такая цифра не укладывается. В деньгах это бы вышло э, примерно во все эти времена было полбабса за литр, итого вышло бы 35 тысяч долларов. Ужас! На газу средний расход был 15 на сотню. Величину среднего расхода я проверял каждую заправку, заправляя полный баллон и сверяя с пройденным километражом. Косвенно правильный расход подтверждал всегда исправность газового оборудования. Так это выходит, за 6 лет я постепенно и незаметно спалил 75 тысяч литров газа или 23 тысячи долларов? Ё-моё! Неужели я за 6 лет столько заработал и реально просрал на топливо? Даже не верится. Но я же ездил – значит, заправлялся. Значит, все верно. Так вот, экономия между реальными деньгами, потраченными за все время на газу, и виртуальными затратами – если б я все это проехал на бензине – составили 35 минус 23 – это… 12 тысяч сэкономленных долларов. Для справки, я в 2008 году этого 8 восьмилетку купил за 11500. В итоге, пока мне все трындели про поломки от газа, я сэкономил стоимость целиком автомобиля. А, ну да, газовое оборудование приходилось обслуживать. На это уходило постепенно около 100 баксов каждые два года. Итого 300 баксов за 6 лет ушло на поддержание газового оборудования в идеальном состоянии. Но как бы фигня звучит по сравнению с предыдущими цифрами. И ведь Мицубана я продал не с дохшим, а с нормальной компрессией, не жрущим масла и без других глюков. Кто-то скажет, что пробеги у меня слишком большие, мало кто так ездит. Но озвучу свою нынешнюю ситуацию. Сейчас у меня a 8 Прошел год, как она у меня, и я проехал 50 тысяч километров, нигде особо далеко не бывая. Пробег достаточно реальный для большинства автолюбителей. Просчитаем его. 10 тысяч километров я проехал на бензине. Расход знаю точно: 9-10 по трассе, 15 по городу. Средний около 13. Потом установил газ и последующие 40 тысяч уже на газу. Средний расход 14. Итак, 40 тысяч километров на газу это постепенно ушло 5600 литров газа или 1810 долларов. Если бы газ не поставил, а катался на бензине, это было бы 5200 литров 92 или 2960 долларов. Экономия на 40 тысячах километров вышла 1150 долларов. Во как. А газовое оборудование я брал новое. Обошлось оно мне в 600 долларов. Если бы платил за установку, с меня бы еще сотку содрали. В итоге я и газовое отбил, и еще сверху чистых денег сэкономил. За 40 тысяч километров поменял 4 раза газовый фильтр тонкой очистки. Ну, это пару баксов за каждый фильтр. В общем, если у вас крупный объемник то по разнице в стоимости топлива вы отбиваете газовое за 25 тысяч километров, то есть за два интервала замены масла всего. А если объем двигателя от 1,6 до 2 литров, то отобьете газовое за 30 тысяч километров. Причина при малых объемах двигателя разбежка между средним расходом бензина и средним расходом газа именно в городе может увеличиться до плюс 2 литров на сотню относительно расхода бензина. Так как мощность двигателя при эксплуатации на газу маленько падает и у слабеньких моторов расход газа слегка задирается. Объяснение этому простое: мощность на газу чуть ниже, а вес автомобиля то вашего не меняется. Вашу тонну с лишним надо таки сдвигать с места с каждого светофора, а мощность двигателя слегка просела на газу. А для крупнообъемника до фонаря и двухтонный кузов, что у меня? на Audi A8 было 260 лошадей, что на газу стало 240, разница в мощности, к слову, около 10%. Итак, то, что автомобильный газ портит двигатель – это миф. То, что экономия при езде на газу улетает в трубу из-за поломок – это миф. То, что эксплуатировать автомобиль на газу опаснее, чем на бензине – это тоже миф. И даже то, что расход на газу гораздо выше, чем на бензине – это тоже миф. Правильно настроенное газовое оборудование кушает газа на литр больше относительно паспортного расхода бензина для этого двигателя. Тут учитывается именно паспортный расход бензина. К примеру, был у меня старенький Ford Scorpio с мотором 2.9 V6. Там был косячок с электрикой и шел перелив бензина. Форсунки переливали по-страшному. Из трубы был аж запах живого бензина. В общем, расход в городе был под двадцаку. но ну, поставил газ. Паспортный средний расход бензина при исправных форсунках должен был быть 12-13 литров для того мотора, но ну вот газа выходило в среднем 14 на сотню. На этом здесь все. В следующем видео этого плейлиста кратко простым русским языком коснемся устройства автомобильного газового лонного оборудования четвертого поколения и начнем развеивать мифы про его эксплуатацию. До свидания.